Доброго времени суток, господа и дамы. С вами Кир и Вертвостик. На дворе 7 октября 2016 года, а это значит, что в свет вышла Мафия 3. И мы начинаем ее прохождение. Выбираем начать новую игру. Подтверждаем. Далее выбираем уровень сложности, конечно высокий. Помощь прицеливания нам не обязательно, потому что мы не играем на геймпаде. И пошла загрузка. А чтобы вы не заморачивались с чтением субтитров, мы будем озвучивать катсцены и диалоги. Действие разворачивается на американском юге в 1968 году. Мы стремились создать реалистичный живой мир, который максимально полно отражал бы все особенности того тяжелого времени, включая расизм. Нам самим расизм в выражениях поведения и убеждениях героев играет вратителем, но мы твердо уверены, что без этого нельзя было бы рассказать историю Линкольна Клея. А самое главное, мы убеждены, что обойти молчанием эту часть нашей истории столь же реальную, и сколь постыдную, было бы оскорблением для миллионов тех, кто страдал и до сих пор страдает от дискриминации, ксенофобии, предубеждений и расизма во всех их проявлениях. Скажем, нет расизма, да? Нью-Бордо современный город с традиционными ценностями американского юга. Я недооценил, как далеко он готов был зайти, на что он был способен. Не забудьте заглянуть в старинный французский кварталы, и оценить местную кухню в любом из наших пятизвездочных ресторанов. Убить их было недостаточно. Линкольн Клей хотел оставить с их помощью послание. Или проведите день в баю, наслаждаясь великолепной природой. на понятия не имеет, чему приведут к его его нью Ньюбордо. Безопасное место для отдыха с детьми. Почему бы не провести здесь свой следующий отпуск? Этот город пережил войну 1812 года, гражданскую войну и черт знает сколько ураганов. Но Линкольн Плей, объявивший войну преступности, нанес городу урона больше, чем все войны и ураганы вместе взятые. Мать Линкольна бросила его в сорок седьмом, через пару лет после его рождения. Говорили, она была доминиканкой. Я всегда считал, что отец у него был белый, возможно, даже итальянец. Впрочем, какая разница? В те времена было так. Выглядишь как черный, значит черный. Думаю, что и сейчас так же. В приюте он пробыл до 1958 года. Когда вы познакомились с Линкольным Куэном, в 1966 я проводил спецоперации с базы в Лаоси по поручению ЦРУ. Мне его выдали из объединенной оперативной группы ЦРУ и Министерства обороны США. Он был тихим мальчиком. Хорошим мальчиком. Два пурпурных сердца, бронзовая звезда и крест за выдающиеся заслуги. Он служил в своей стране с честью и достоинством. После того, как городские власти закрыли приют, Линкольн связался с Сэми Робинсоном. Сэми был главарем черной банды в Делрой Колу. Не могу сказать, что я это одобрял, но в те времена у цветных мальчишек из приюта выбора особо не было. Мальчики вроде Линкольна, брошенные родителями, всегда ищут дом, ищут, где бы приняли их как своих. Думаю, именно это он и хотел найти в армии. Проблема в том, что однажды потеряв свой дом, больше его уже не обретешь. Вернувшись с войны, он снова связался с Сэмми. Сэмми тогда был должен отдаряться кучу денег. Ему нужна была помощь Линка. Очень жаль, что все так случилось. У меня сердце кровью обливается. А на этом мы сделаем небольшую паузу. С вами были Кир и Виртуозики. Не отключайтесь!